Ань, ты только представь, когда-то за ношение шляпы и даже часов надо было платить налог. Хм. Да, таким образом в 18 веке в Англии пытались пополнить казну. Миша, а при Петре Первом в России появился налог на бороду. Да, да, да. Царь-реформатор ввел его, чтобы наш уклад жизни больше походил на европейский. Кстати, подобный налог еще до Петра Первого существовал в той же Англии. С тех пор система налогообложения во всех странах сильно изменилась. Не думаю, что нашу российскую можно назвать совершенной, но, по крайней мере, приятно, что часть уплаченных налогов можно вернуть. Тема для многих интересная. Вот о налоговых вычетах мы сегодня и будем говорить. У нас в студии юрист и финансовый консультант Елена Феоктистова. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Елена. Здравствуйте. Елена, что такое налоговый вычет? И сколько видов налоговых вычетов существует? Мы с вами обязаны по закону все оплачивать налог с дохода, с любого, который у нас возникает. Это те самые 13%, которые с нас удерживает работодатель если мы с вами работаем по основному месту работы. Ну и давайте, наверное, сразу обозначим о том, что право на налоговый вычет имеют у нас только те люди, которые уплачивают те самые 13%, то есть те, кто официально работает по белой, по белой зарплате. И вот как раз-таки эти 13% вы можете обратно получить. То есть в течение месяца вы работаете, получаете зарплату, но зарплату вам выдают не в полном виде, а удерживают 13%, которые работодатель отправляет в бюджет. И вот по прошествии года, если у вас возникает это одна из ситуаций, про которые я сейчас расскажу, вы можете подать э, декларацию на э, получение этого вычета обратно. Какие... А в, каких а в каких ситуациях? Да. Интересно, да, правда, да, да, да. да, заинтриговала. Вычеты бывают разные. Во-первых, это имущественные, самые популярные. это, конечно, на квартиру. Когда мы с вами покупаем жилье, земельный участок или строим дом, мы вправе получить налоговый вычет на это имущество. Если мы покупаем в ипотеку, мы также вправе получить налоговый вычет на проценты, которые мы уплачиваем. Естественно, законодатель ограничивает. То есть мы не можем на всю сумму процентов получить налоговый вычет. Мы можем только максимум получить там, ну, где это в пределах 390 тысяч рублей на сумму уплаченных процентов. Да, то есть налоговый вычет в рамках этого происходит. Если квартира, то не более, чтобы стоимость квартиры считается как будто максимально 2 миллиона, и вот 13% с 2 миллионов мы можем получить. И Это еще нет. очень важно, что налоговый вычет вы получаете исходя из суммы вашей зарплаты. То есть законодатель таким образом нас агитирует зарабатывать честно официально много. То есть, если, например, мы с вами работаем и часть зарплаты мы получаем в конверте, а официальная часть, с которой удерживается налоговый вычет, она небольшая, то и ежегодное право на вычет у нас тоже небольшое. То есть мы можем за один год и не получить все? Да? Не получить. Вот в имущественных вычетах вы можете как раз-таки пролонгировать. Да? То есть, например, у меня есть право на налоговый вычет по покупке квартиры. Я подала декларацию, получила. В следующий год подала, получила. Если мы покупаем квартиру в ипотеку, можно эту часть, какую-то денег вернуть? Да, вы возвращаете именно с процентов. То есть, когда у вас квартира в ипотеку, вы обязательно даете... Ну, вот купили мы ее в 2019 году, сейчас у нас 20-й. Мы подаем банк запросы, пожалуйста, дорогой банк, выдай мне справки для получения налогового вычета, сколько я оплатил тебе процентов по основной сумме долга и по сумме процентов, собственно. Банк выдает эти справки, мы берем с 2 НДФЛ справку с работы, Оформляем, оформляем декларацию, причем сейчас очень все просто, вот э, хитрые бухгалтеры берут за это деньги, а на самом деле это делать очень легко. Можно... То есть мы можем сами это сделать? Конечно. Даже из кабинета налогоплательщика, э, если мы зайдем на сайт налог.ру, или даже с портала госуслуг, э, если мы зайдем туда и зарегистрируемся, и там э, пошаговая прямо программка, которую мы просто нам выписывают. Забейте свой ННН, и вы забиваете свой ННН. Забейте адресы, Объекта недвижимости, по которому вы подаете вычет, вы забиваете. Почем она была куплена? И все-все-все данные, которые очень простые, можно взять из документов. И автоматически система создает эту декларацию, вы ее или распечатываете и подаете уже по месту своей регистрации свой налоговый орган. Либо в электронном виде можно, да? Да, если налоговый. у вас есть определенная подпись, там налоговые органы бывают очень капризными. Елена, скажите, а получается, если мы покупаем квартиру в ипотеку, то мы чуть больше получаем, да, вы назад средств? Вы получаете вычет и за, э, так скажем, за стоимость этой недвижимости, то есть, за, собственно, за, за ту сумму, которая она была куплена, и за проценты уплаченные. Опять же. Не забываем, что право на налоговый вычет у нас по имуществу предоставляется единожды. Если вы, например, когда-то купили квартиру и обратились уже за налоговым вычетом, и покупая сейчас себе частный дом, уже, к сожалению, извините, вы это право утратили. Вы уже вот там его и реализовываете. здесь уже другие должны участвовать, ваши близкие родственники. Скажите, а кто имеет право получить налоговый вычет за обучение? Есть а... эти и тебе такой вычет? Да, так называемые социальные вычеты – это еще один вид вычетов налоговых за обучение, за лечение, за медикаменты. Я здесь даже сделаю небольшое отступление, потому что на сегодняшний момент мы можем получать с вами налоговый вычет на все препараты, которые находятся в рецептурном бланке по форме 107. Вот это вот такой важный момент. Почему? Потому что еще в 2019 году, в начале 2019, у нас список препаратов, которые мы могли получить налоговый вычет, был ограничен и определен, так скажем, правительством. На сегодняшний момент расширили, и теперь, если вы э, в просите, приходите на прием к врачу, и он вам выписывает противогриппозный препарат, попросите его это оформить на бланке рецептурном по форме 107 в двух экземплярах, и даже можете сказать, мне это для налогового вычета. И тогда вы можете эти документы подавать. Это очень актуально для мам, у которых постоянно болеют маленькие дети. Вроде все капли одинаковые все время, но если детей больше чем один, да даже и один бывает такая сумма накапливается за год, и с этого можно есть... получить. Получают, соответственно, близкие родственники, родители, даже дедушки, бабушки, братья сестры. Если, например, работающий брат оплачивает обучение сестры, он может получить или, наоборот, вычет налоговые. Родители, дети покупают родителям лекарство, которое получила бабушка или дедушка в, в поликлинике. Пожалуйста, дочь или сын могут получить налоговый вычет за это лекарство. Елена, скажите, вот вы сказали, что с квартиры нам возвращают сумму с 2 миллионов. А если мы возвращаем деньги за обучение, лекарства или еще какие-то другие, за ремонт, то тут с каких сумм и какие выплаты будут? Может быть, и не стоит хранить все эти чеки и вообще... Ну, вопрос хороший и правильный, могу честно вам сказать. Дело в том, что социальные вычеты у нас имеют определенное ограничение, так называемые 15 600 рублей. Мы не можем получить больше. Ну, то есть они ограничиваются суммой 120 тысяч. А, то есть даже если вы оплатили больше на обучение, на лекарства и на все остальное, вам максимум вернут 15 600, То есть как будто вы потратили 120. Mm -hmm. И опять же, если у нас есть право по нескольким направлениям, предположим, мы оплачиваем обучение ребенка, мы помогаем родителям, оплачиваем их лекарства, и еще мы недавно купили квартиру и получаем налоговый вычет имущественный, то тут государство нам скажет... Осторожненько, остановитесь Вот у вас есть зарплата ваша Умножайте 13% Сколько это будет? Умножайте полученную сумму на 12 Сколько это будет? И вот здесь вот эта сумма Собственно вы вправе получать и вот здесь такое вот есть маленькая, ну, так скажем, может быть, и даже не хитрость, а правило, так скажем. Дело в том, что имущественные вычеты мы вправе получать в течение трех лет. За, там, предположим, потратились в 2019 году, могу получить в 2020, 2021, 2022. А вот социальные вычеты, они уже действуют в течение года. То есть они как бы имеют срок давности определенный. Mm -hmm. Если мы с вами лечили, обучали в 2019 году, Получите вначале вычет по медицине те самые 15-600, а остаток э, закройте на имущественный, mm -hmm. если э, охватит. А если вдруг уже все потрачено, то тогда все остальное уже собираем с имущественного вычета. Mm -hmm. То есть если мы воспользовались имущественным вычетом... В полном то... объеме, то, в полном уже объеме. Со... то социальный вычет уже не получить. Mm -hmm. И лучше а, тогда, если у нас, предположим, в 2019 году было много трат по, по социальному вычету, mm -hmm. лучше вначале мы получаем по нему. А за 2019 год получим имущественный вычет там в 2021 первом, предположим. Вдруг мы в 2020 не будем так много тратить на обучение и лечение. Скажите, а много ли желающих получить налоговые вычеты или людей отпугивает вот эта бумажная волокита и не слишком большую сумму возврата? А вы знаете, вот на сегодняшний момент это стало более популярным, то есть люди поняли ценность. Изначально, конечно, мы сталкивались с тем, что а, люди не верили, что это возможно, да, как бы у нас всегда существовало некое пренебрежение, да, да что там, я там сейчас простою в кучу в очередях и ничего не получу. На сегодняшний момент это действительно такая, как правило, финансовая грамотность, я бы даже так сказала, да, то есть если ты купил квартиру или же у тебя есть расходы, связанные с лечением, с обучением, будь добр, оформи документы и получи налоговый вычет. А многие даже это делают через работодателя. Например, социальные вычеты. Можно даже подойти к бухгалтеру на работе и поговорить с ним. И вполне возможно, что вам помогут. И просто работодатель сам все оформит за вас. Елена, большое вам спасибо. Елена, спасибо большое. Большое. Приятно, когда часть потраченных денег можно вернуть. А как воспользоваться своим правом, мы теперь знаем. Полезными советами с нами делилась юрист и финансовый консультант Елена Феоктистова.